Ребят, за мной. Типар что-то не отвечает. На канале. Тишина была на канале. Вот так вот меня, слышно, прием? Да, блядь. Да, да, прием, слышно. Значит, лаги, супер ребят, прием. Сейчас да. будем уходить и заходить с базы долго с другой стороны. Прием, они вроде сказали, что типа прекратят огонь, я понял. Сейчас. Сначала уйдем, потом с ними будем уже общаться. О, пишут. Стоп. Все равно. Лучше обойти и нервировать прием. Это прием. Естественно, прием. Вопрос. Нам обходить большой круг делать или нет, прием? А к а чему такой вопрос? Сори, с уважением, прием. Да, надо жене тоже время уделить прием. А, понял. тебя прием. Постараюсь побыстрее. делаю важное. Далее пошли. Прием. Принято, прием, двигаемся. Принято. Сюда вот я заходил в прошлый раз прием. Вот, стоп, стоп, всем стоп, группа стоп, тело пропускаем вперед. Вроде как один идет. Аккуратно все спустились прием. Но он нас не видел прием. Но ну, это и хорошо и плохо прием. Все хорошо я. Не, nee, это по походу не не проблема гепарда, это походу проблема сервера Это сервер Понял, принял, прием. Потому что все в развалочку в разные стороны ходят Так, кабан Тихо, не стрелять по кабанам, только при нападении, прием. Особенно касайте тех, кто без выгол шагов, прием. Принял прием хабан аккуратней не вижу хотя она подойдет сзади тебя гепард ты где? гепард походу где он пропал так надо двигаться дальше все давай веди он написал что вылетел так давайте вот здесь вот, рядом с кустиками а, снайпер кабан сзади аккуратн его очень трудно убить насколько я знаю Бегать, Подошел. Парни ждем, да? да? Все, давай, давай вперед. Дальше идем. Прием. У меня почему-то перестал работать дозиметр. У меня он ноль показывает. Ч -ч -ч. Да тут нет почти. У меня просто вообще ноль. Да просто. Ну, ладно, потом разберемся. Я сообщу прием. Понял тебя, прием. Кровососа мы процентов обошли, так что привала не будет. Да. Готовьте, сейчас будем очень рывками двигаться. А, вопрос по теме. Сейф-зона долго большая, прием. Не очень прием, но разойтись будет, где прием. Аномалия, впереди в прием. Вижу, принято слева аккуратнее далеко серый прием вот здесь вот меня под горой ждем группа я сейчас поднимусь на всякий случай еще раз проверю еще раз отписаться тому, кто мне писал прием. Пен -пен -пен -пен. Заняли оборону круговую. Больше нет прием. Это патруля Долговского больше нету. Куда делись, не знаю. Писать пока не буду. Разные люди бывают. Понял тебя прием. просто внимание, прием. Сейчас будет марш-бросок. Вроде бы я вас.. Да, я вроде бы нас туда вывел. Вон она дырка. Значит, в дырку. Чтобы в нее залезть. Не пытайтесь в нее ползти. Подползать, я не знаю. Только перекатами в не заползает. Пока один заползает, и держит оборону. Я захожу в дырку. Последним приемом. Прием. Прием. Прием. Так, сейчас на счет три выстрелитесь в линию, стартуем. Вот видите до забора, который вот ближайший к нам прием. прием, прием. Так, начинают счет. Раз, два, три. закатываемся по одному так здесь прием принял прием принял важную прием еще один я прием зашли Зах... отлично теперь мы идем вот в ту сторону прием принято прием замыкаем прием Порядок тут же вот не страшного бывает, все мы на нервах прием. There's Куда все? Осторожно. Что такое расположение? Вот зашел в здание, там дальний трек. Так, там был игрок, осторожно трел. Да. Он зашел внутрь, наверное. Прихожу назад, координируюсь, прием, занять оборону. Не в зону приема. Черт его знает прием. Последний марш, бросок, ребята, за этой стенкой уже бар. В бар залетаем вот за этот забор как принять прием. Ты готовы? Как точно? Готовы прием? Рванули, рванули, рванули, рванули. Для чего? -то. В белом здании вот там вот вот сейчас вот там вот а, блин и тот знак а, вот в том вот, в ту вот дверь заходите там продать купить что хотите здесь стоит зоны здесь у вас ничего за не случится расходимся через 10 минут сбор у костра вот бочка стоит